Если хочешь что-то мне сказать, просто скажи. Ты хочешь что-то мне сказать? А ты хочешь что-то услышать? Я тревожусь за этого петуха, который клюёт камень. Похоже, мозгов убедняки не хватает практически. Ни на что. Может, мы его сварим? Иногда наше достоинство скрыто от глаз, а порой скрыты напрочь. Но я уверена, Хейкой -хей нас еще удивит. Я не был рожден полубогом. Мои родители были людьми. И выбросили меня в море. Как что-то бесполезное. Но потом меня нашли боги. Они сделали из меня... Ауй. Я пошел опять к людям. Я дал им острова, огонь, кокосы. И сердце ты взял для них. Ты делал все это ради них чтобы завоевать любовь. Да, вот только им все было мало. Но не боги делают тебя Мауи, а ты сам. решай, кто же ты? Кто ты в своем сердце?